Хотелось бы сказать спасибо Сергею за логическое, структурированное объяснение тематики, СММ вообще понятия, потому что как бы, я пришла с нулевой, можно сказать, пониманием этой вещи. Вот, ухожу уже с пониманием, что такое бизнес-логика, что такое СММ в целом. И надеюсь, что все фишечки будем применять и достигать целей, поставленных нашей компании.